Всем привет! С вами Артем Артемьев. Масло масляное. Итак, давайте сегодня поговорим о том, как работать без ИП или без регистрации фирмы. Эти вопросы стали в последнее время мне очень часто поступать. Итак, что нам нужно будет сделать для того, чтобы работать э, без ИП, либо регистрации ООО? Э, на начальных этапах, то есть, когда мы только начинаем развиваться, заниматься бизнесом. Этот способ будет один из наилучших. То есть, прежде чем вы еще не начали бизнес, не нужно идти и сразу регистрировать ИП. Поработайте сначала, поймите, что у вас есть спрос, потом уже будете регистрироваться в виде индивидуального предпринимателя, либо откроете организацию многих пугает статья 116 пункт 2, то есть э, если вас э, найдут накажут, дадут штраф э, не менее 40 тысяч либо там не менее 10% процентов от дохода и все такое, все мне присылают эту статью, но опять же у нас э, есть возможность работать как физлицо, заключая договор подряда, один из э, способов э, легально работать когда вы получите за оказанные услуги деньги Вы просто пойдете в налоговый, допустим, зарегистрируете этот договор и спокойно, то есть заплатите свои 13% и будете спать спокойно. Также хотел бы сказать по поводу штрафа, административного штрафа. Если вы ведете какую-то деятельность, не зарегистрировав индивидуального предпринимателя, либо общества ограниченной ответственности, здесь штраф от 500 до 2000 рублей. Если э, налоговая, то есть э, административный штраф, если налоговая докажет, что вы делали, это систематически. Ну, то есть это еще нужно будет доказать, что вы делали это систематически. Э, и также кто говорит, что существует уголовная ответственность. Э, но здесь есть один такой важный момент. Что уголовная ответственность наступает, если вы... Э, нанесли государству ущерб от полутора миллионов рублей. Причем тут же опять нужно будет, чтобы на вас пожаловались, на вас завели дело. И вопреки этому закону есть также статья, которая гласит, что если вы в добровольном порядке возместили ну, то есть, получив эту сумму, возместив ее в пользу государства, вы освобождаетесь от уголовной ответственности. То есть, Но, опять же, здесь поправка, если это было у вас один раз всего лишь. Но, и опять же, я не думаю, что у молодого предпринимателя сразу будут обороты по полтора миллиона. То есть, если вы занимаетесь чем-то законным, то здесь как бы стартуйте, пробуйте, составляйте договора подряд, все будет как бы нормально то есть, чуть-чуть первые там, допустим, месяц-два вы так поработали, вы понимаете, что у вас дела пошли только тогда вот идем и уже регистрируемся в качестве индивидуального предпринимателя здесь уже думать не стоит если вы понимаете, что дохода есть, работайте легально то есть, у вас Будет как бы все нормально. Если вы очень редко это делаете, допустим, вы предоставляете услугу раз в месяц, там, а раз в две недели, вам это не совсем выгодно, тогда здесь э, лучше использовать, мне кажется, договор подряда. То есть э, его также можно отнести в налоговую, показать, что вы получили с этого прибыль и заплатить свои 13% с дохода нежели то есть пл платить все взносы и ходить переживать за это. То есть надеюсь, что я ответил на ваш вопрос. Работайте, развивайтесь и все-таки не забывайте регистрироваться. То есть попробовали. Начали свой бизнес И работайте официально, спите спокойно С вами был Артем Артемьев, Масло Масляное Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки Если у вас появились вопросы, задавайте их в комментариях Я обязательно на них отвечу Либо можете также писать мне В личное сообщение Я также дам на них развернутый ответ Ну, а дальше Соответственно будет интереснее Всего хорошего